суток ребят, на связи Хадсон. В сегодняшнем видеоролике я буду выполнять один из челлендж, который вы предлагали мне в комментариях, а именно упасть вот только AirDrop и магазина. Как это все было, вы можете увидеть. Ролик обязательно досмотрите его до конца и забывайте про палец вверх и подписку. Вам желаю приятного просмотра, но ну, а я погнал в карту. Ну, я думал, все на первой, на последний дню прыгать. Да, да, да, да, да. Ты с такими мыслями сюда отлетели как. Да. <звы> Дома краешек. Попал. Оружия нету. Оружие упало. Теперь можно входить отсюда. <звы> <звы> Планка в кан. Эй! Так, господи! Может быть. Ну, куда приехать? Ко мне. Починки можно попробовать. Мне просто возвивень до любого проехать надо же и забрать и все. Я в любое место приеду. Починки по разлюдке. Пофиг, починки то починки. Просто смотрите, чтобы не откисли, чтобы я один не играл, потом всю катку. Обещай. Думаешь, там мы живее будем, да? я даже не знаю, куда тогда выпечь. Можете машину взять и куда-то отъехать. тогда можно на москву. Ну, а, стоп, а там этот инвент рядом. В принципе, не считая прицела, я готов. О, четвертый, все, я готов. Мастер-класс, как -то. безопасно паркануться. Где ты, Злосчастный. У меня здесь кемпах людей. еще ещё застрял. Ничего. Я дорогой, я к тебе еду. У себя на окне. Мне его интересно, кто-то подсосывает. Что? Пока тоже движух идет. Угу. И uh. На вашей стороне или на моей стороне? Марк месту. Вот. наш. Я опасность у меня. Опа. Походу это в он в вроде уже. Да. Да, в доме. Один. Я один А Да-да-да, меня тащит спасать надо Да как? Я пустой без патронов Нок ну, Иди ко мне вот тогда, что у нас сзади еще? Они там другого пушат. на не хватает, хватает. Чем мне еще надо? Положить? крышки мне мешают ну что такое? это типа тоже лучше, да? куда можно отыграть за бустеры. угрызов нужно ждать долго вот интересно где люди Даже если я сейчас склад найду, то там другой подсоселся свободово. повезло повезло ты звук паш паш звук выключи микрофон пожалуйста Ну, господи, вот этот задний меня капец замочил. Итак, ребят, подведем итоги. Вот таким вот получился ролик. Каким он получился, обязательно отпишите в комментариях свое мнение. И если вам зашел данный формат, пишите следующие варианты челленджов, и я обязательно постараюсь их выполнить. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.